Во всей стране я только два заведения знаю, где нет туалетной бумаги. Это Сургутский городской суд и психиатрический диспансер. Ага, вот угу. О чем говорит? Угу. Не знаю. Ну, факт и факт. Прошу вас, продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. Нет, не скажу, не хочу, не буду. Это не ко мне, это ну а вот туалет. Вот это мы поговорим. Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай врубайся. у меня а мы куражим. Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай с нами, сейчас покажем, как мы куражим. Я разговаривал с кузнецом, он все отправил к вам. Они воруют, воруют, воруют все. Давай врубайся, меня откажем. Наше здание нет мышь. Они мне вместе с этой туалетной бумагой сожжут. Вы понимаете, есть. Который нет. нет. Вот. А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Ну хотя бы туалет у них может быть свой отдельный. Пусть не совсем хороший, но хотя бы свой. По состоянию, по запаху. Остановись не надо. Пожалуйста, продолжайте. Давай обрывайся. меня откажем. А как же инвалиды? На костылях. Гости из других регионов приезжают. Сочин такая же Я по-прежнему не знаю, как это дерьмо катит, но катит. Честно говоря, стыдно за наш город. Не расслабься, петель, просто расслабься. К сожалению, у нас очень-очень-очень маленькое финансирование. Настолько маленькая. Как, как они вообще работают, я не понимаю, куда деньги деваются. И когда вы про звоните, всегда вопрос, а в ответ ⁇ один. Денег нет это <тит> Туалетная бумага? У каждого, У каждого своя. своя. За свой счет говорит покупка. Вы пришли по... Выявлено 34 нарушения. Бам -бам. Просто звездец. <связывая> Продолжайте вопросы задавать. Народ, идите сюда, посмотрите, пожалуйста, вот на эту штуку. Так, что на ней? Никто не обращал внимания? Нет. А, телефон везде. Смотрите внимательно. Что? АБК? Ну понятно. Ничего странного, не замечаете? Ну Я не понимаю. В смысле названия или ничего? Что-то не так. Ну название Государственный, государственный не инспектор. Государственное. Ну не Я так. 20 нарушений обнаружил. 20? Да. Ну мы одно пока, так? Смотрите, пятнадцатый вопрос. По какому адресу мы сейчас находимся? На профсоюзов 37. Мы не нашли звонок. А, а какой? Термила. А? Полиция. Галина, а? Галина. Ага, 31. А это как, что за адрес? А какая у а а нас а адрес? А Ой, а дом. Же. Такого адреса не существует. Пожалуйста, продолжайте. Более пяти лет никто не замечал, что план эвакуации не соответствует никаким ни нормам, ни требованиям, ни ГОСТам, ни лицензии МЧС, вообще ничему. 9 марта была направлена в МЧС России вот такое вот заявление требования. изучая, что здание здании Сургутского городского суда количество сотрудников более 150, проходимость более 2000 человек в день, по адресу Хантомасийский автономный округ, город Сургут, улица Просоюзов, 37, выявлены следующие долгосрочные, длящиеся более года, нарушения пожарной безопасности, которые напрямую несут риск и угрозу здоровью и жизни населения. Так, сокращение плана эвакуации на первом этаже, на втором, на третьем, на четвертом, пятом. А, Пятиэтажное здание. На первом вообще отсутствует. Первое. Аварийный запасной выход на схеме левый верхний угол. На всех этажах всегда закрыт. Дверь на лестничную площадку закрыта. и Используется и открывается только для вооруженного конвоирования подсудимых и задержанных. В стекле присутствуют два отверстия, предположительно пулевых. Один из двух огнетушителей и один из двух пожарных кранов на каждом этаже находится за закрытой дверью заблокированного аварийного выхода на схеме левый верхний угол. На первом этаже отсутствуют таблички с планировкой эвакуации. Полностью вообще на первом этаже их нет. На втором, третьем, четвертом и пятом этажах только одна табличка с планом эвакуации на каждый этаж и размещена по центру здания у основного эвакуационного выхода. Адрес объекта. На плане 2, 3, 4 и 5 указан несуществующий адрес улицы Просоюзов 31 вместо фактического адреса улицы Проссоюзов 37. Организация-изготовитель. На планах 2, 3, 4 и 5 отсутствует. Номинование организации-изготовителя, контактные данные, реквизиты, номер и дата лицензии МЧС обязательно должна быть указана. Ссылка на нормативно-правые акты, ГОСТ конкретно. Раздел согласован на всех планах эвакуации Отсутствуют отметки согласования с кем-либо, фамилия инициалы ответственного за согласование должностного лица, подпись должностного лица, ссылка на правое, основание, приказ, распоряжение и так далее согласование. Дата согласования, реквизиты согласовавшей организации, печати с реквизитами согласовавшей организации. Так, раздел утверждаю. На всех планах отсутствуют отметки об утверждении кем-либо, фамилия, инициала ответственного за утверждение должностного лица, подпись должностного лица, ссылка на правовое основание, приказ распоряжения и так далее, утверждение, дата утверждения, реквизиты утверждающей организации, печать с реквизитами утверждающей организации. И самое главное, условное обозначение. На пункте на всех планах отсутствует номинование помещений, кабинет, зал, суда, санитарный узел и так далее. Номера телефонов при пожаре звоните для мобильных телефонов 101 и 112. Телефоны не указаны, куда звонить. Кнопки включения систем пожарной автоматики, не указаны на схеме, где нажать кнопку, чтобы это, сработала сигнализация. Места размещения спасательных средств противогаз, отсутствуют. Места размещения спасательных средств медаптечка, тоже отсутствуют. Места размещения самих планов эвакуации в здании, не указаны. Так, высота знаков безопасности, телефон и огнетушитель, выполнены в разных масштабах, а должны быть в одном масштабе. Знаки звуковых оповещателей и места их размещения не указаны. Запрещающая надпись «Не пользуйтесь лифтом» отсутствует. Информационная надпись «Соблюдайте спокойствие» тоже отсутствует. На основании вышеизложенного требую провести проверку в неплановую выездную объекта Сургутский городской суд по адресу такой-то, про Союзу 37, по всем фактам на предмет соответствия требований действующего законодательства в сфере пожарной безопасности. Привлечь к ответственности виновных, должностных, юридических и иных лиц. Так, о проверки сообщить. Номер регистрации есть. Вот так, по четырем фотографиям выявлено 34 нарушения. 35-е пятое это то, что план эвакуации второго этажа не соответствует планировке. Планировка изменилась. Пожалуйста, продолжайте. 24 четвертый. Кто ответственный за общественный туалет в здании Тургутского городского суда? Нет ответственного за туалет. У нас есть администратор, у нас есть начальник отдела организационная, которая занимается общим хозяйством в стадии суда. С вами и... можно поговорить? Давайте Вас как зовут? Елена. Вопрос по сертификату соответствия бранки помните, которые они давали в Карафорте? Да. Я не обратил внимания, вот ознакомился внимательно. Срок действия 17 по июнь 2020 -го года. А свежие есть? Нету. То есть она не сертифицирована получается? Но она не сломалась? Он был у нас на гарантии до 2020 года, я так понимаю, наверное. Нет, сертификат соответствия должен быть постоянно. Ну нету. <кхм> Запросите. Запросить надо, да. Ну да. Вы же администратор, да? Да. Фамилию не напомните? Боярова. Вы постоянно, постоянно знакомитесь за мной. У меня много людей, много звонков, много чем занимаюсь, поэтому. Вот. Я на вашем месте протокол испытания еще бы запросил. Потому что общественно с волной этот вопрос, мы будем поднимать правильно или поздно вопрос. Кого? Скажите мне, кого? Всех? От кого? Кому делать нечего в жизни? Вас не интересует этот вопрос? Да, вообще нет. Это вот меньше всего. секунду. Я же вам показывал приборчик. Зашкали. Но если честно, все равно нет. Дети вейп на улице курят. Что дети Бейк курят, до сих пор никто не запретил. Вот это куда? А все остальное? Ну если ко мне народ обратится, я займись этим вопросом. И никто не обращается к вам? Ну пока почему? нет, никто не обращался. Почему они.. Потому что сами нам... почему они давно не ней запретят? Нет, ну мы э, это, иногда сотрудничаем с ребятами, которые рейды устраивают на магазины, которые... Возле всем, а? всем. школы идешь и все дети курят, все. Ну вот рук не хватает, Ребя, определенные люди занимаются в трубу тетям, выявляют и алкоголь, алкоголь незаконный, и сигареты, да, и, алкоголь, и алкоголь, вайпы. Да, алкоголь тоже вреден. Ну не так, как вот это вот... Не согласен, посмотрите, лекцию Церезонова. Я посмотрел... Ну, холода, по ну, вот эту... Я посмотрел, уже 15 лет не пив вообще как бы. ни в каком виде. У меня еще один к вам вопрос, последний. Что? Как вам скучно, наверное. Мне? Нет, да весело. нет, вы что, мне очень весело. Например, очень весело ходить в ваш туалет, где нет туалетной бумаги. Прекрасно, она потому что быстро заканчивается. Ну, я ни разу там не видел туалетной бумаги за 5 лет. Эти вопросы пишите в управление. Я ходил к Кузнецову, я общался с ним, Кто он сказал к, к вам Кузнецов? все вопросы. При чем тут Кузнецов? Как при чем? Он же отвечает за работу. Он... Сюда. Ну, у нас же есть еще управление судебного департамента, которое финансирует. Я туда обязательно напишу запросы от имени СМИ. Потому что финансирование очень-очень маленькое, чтобы покупать туалетную бумагу. А, а у вас то кв... довольно... какие институт... на год? Вот нам выдали в том году два раза по 40 тысяч. И в этом году, вот год, уже первый квартал пошел, 40 тысяч. Но это на ручке, это на канцелярию. И плюс это мы еще должны купить все для уборщиц. Вы представляете, что такое 40 тысяч на такой суть. Сколько клея мы покупаем? Я все Поэтому понимаю. нам но... вообще не до туалетной бумаги. Вот Если я куплю туалетную бумагу и не выдам людям клей и ручки, они мне вместе с этой туалетной бумагой сожрут. Вы понимаете, есть которые липы, нет? Который нет. Было бы все в моих силах, мы бы купили. Но, к сожалению, у нас очень-очень-очень маленькое финансирование, настолько маленькое, что просто вот хоть я даже не знаю, буду скучать. И когда вы про меня звоните, всегда вопрос, а в ответ один. Денег нет. Я извиняюсь за нескромный вопрос. А вы сами на первый этаж в общественном приходите? приходите Или у вас свои туалеты? На каждом этаже есть туалет. На каждом? На каждом этаже есть туалет, но общественный туалет у нас на первом этаже. На каждом этаже есть туалет для мужчин и женщины. Для работников Для суда. работников суда. На каждом этаже есть. А почему такая дискриминация? Так, подготовил небольшую таблицу сравнительную, чтобы вы оценили масштаб дис дискриминации. Так, вот они туалеты, да? Это план второго этажа. То есть на первом этаже только вот это помещение... То есть два унитаза и нету писсуаров выделено для общественного туалета. Кому принадлежит вот это помещение на первом этаже непонятно. Точно такие же помещения на втором этаже, к сожалению, плана первого этажа вообще нету. На третьем этаже то же самое, на четвертом этаже то же самое и на пятом этаже тоже самое. То есть всего 20 унитазов, по 4 на каждый этаж, из них 2 выделено для общественности, 2 неизвестно для кого, это скорее всего помещение для судебных приставов, у них там по идее должно быть свое. Ну то есть 18 унитазов для служебных и 2 только для общественности, При, причем у одного есть тульчака, а у другого нет, туалетной бумаги вообще нигде нет, со слов администратора. Ну и я сам побывал в двух помещениях. Даже вот у них на втором этаже, в мужском туалете, на одном унитазе есть тульчак, на другом нет. Туалетной бумаги нет. Писсуары там присутствуют, два, они не работают. В общественном туалете нет писсуаров. Что творится в других помещениях, неизвестно. Причем у них идет строгое разделение, отдельно мужской туалет, отдельно женский, на каждом этаже. Причем мужской туалет называется не туалет, вот общественный называется туалет. И там значок такой, типа тип общий, мунисекс, типа для мужчин и женщин. То есть, если зайдет женщина, мужчина уже не может зайти, и наоборот. А вот свои туалетные помещения, они назвали служебные помещения. Номер один это для мужчин. Номер два это для женщин. Очень странные названия. Во-первых, дискриминация у них тоже, смотрю, присутствует. Для мужчин номер один, то есть на первое место мужчин поставили, на второе женщин. Номер Служебное помещение номер два. Но, ну, по идее, они должны были назвать эти кабинеты, присвоить им номера. То есть на, на втором этаже это 200 номера какие-то, на третьем этаже это 300-е. На пятом, соответственно, там, 500 какой-то, там, 529А, допустим, или Б, там, или, не знаю, или Ж, или Мы. Но у них это называется служебное помещение номер один и номер два. И очень странное название для туалета. Если общественное прямо написано «туалет», то у них это называется служебное помещение. Что за службы там проходят? И какие служебные обязанности там исполняются? Вопрос. А это детектив – правильный вопрос. Ну, в общем, коэффициент, допустим, если тысяча посетителей в день, да, то на них всего два унитаза, то есть это 500 человек на один унитаз. А по поводу сотрудников, их всего 150, 18 унитазов, то есть по 8,3 человека на один унитаз в сутки. А если учитывать, что по помещениям, да, то тысяча человек, для тысячи человек в сутки только одно, один туалет. А для сотрудников на 16 человек, 150 разделить на 9 помещений туалетов, да, 16, для каждых 16,6 работника существует один туалет. То есть, один к 9 уровень дискриминации, то есть для общественности десятина, а 9 из 10 это для работников суда, то есть уровень дискриминации 1 к 9. В итоге, если вы хотите сходить в туалет, вы должны учитывать, что скорее всего туалетной бумаги нет, писар не работает, стульчак только один, если вы конечно не сотрудник суда, то есть у вас выход простой либо вы идете в туалет где только один унитаз со стульчиком и нет туалетной бумаги либо вы идете домой если успеете добежать либо вы идете в ближайшую кафешку ищите самостоятельно у людей спрашиваете пока будете спрашивать может произойти все что угодно пока добежите пока найдете пока выясните открыто не открыто ну и т.д. и т.п. всяческие последствия возможно либо едете домой либо вот просите ключ, идете и просите у, у работников суда ключ от одного из девяти помещений. Ну или либо вот такой вариант. Как вам такой вариант? Вот интересно, работники суда используют такие варианты? Ну, это квест называется. Найди ключ, найди служебное помещение, догадайся, что это туалет. Найди в ближайшем кабинете ключ, если там кто-то есть, если они в заседании не ушли. Найди ключ, найди туалетную бумагу, которая у каждого сотрудника, я так понял, в тумбочке есть. То есть, надо договариваться по поводу ключа, по поводу туалетной бумаги и еще найти свободное помещение, чтобы его открыть ключом. Ну, короче, вообще... А теперь представьте, каково людям с ограниченными возможностями. Вот, вот им каково вот это вот все. Что им делать? Домой ехать? Ну, вряд ли успеют. Э, воспользоваться туалетом может быть занят. Общественный. Ну, в любом случае там туалетной бумаги нет. Стульчак только один. Либо идти и проситься. Не каждый готов просить ключ у работников суда, чтобы справить естественную нужду. Делайте выводы сами. А почему такая дискриминация? И один туалет, общественный, на первом этаже. А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Чтобы все были общественные туалеты? Люди здесь сидят целый день. Они приходят на работу с 8 и уходят в 10 вечера. Вы хотите, чтобы эти люди ходили в общественный туалет? Вот давайте вот так. Тут у нас сидят очень много молодых девушек. И есть у нас очень много молодых девушек положений. У нас наши туалеты, извините меня, вот что общественный туалет, я вас могу сейчас проводить в наш женский туалет, что вот этот женский, что вот одинаковый по состоянию, по запаху, по вот этому всему. И тоже, нет, тоже нет туалетной бумаги? Хотите, я вас пройду? Нету туалетной бумаги? Нет туалетной бумаги. Туалетная бумага? У каждого, У каждого своя. Если мы сделаем на каждом этаже общественный туалет. Люди пришли, пописали и ушли. А у меня люди сидят, извините меня, целый день. Я должна они а как-то беспокоиться. В конце концов, у работника тоже должно быть что-то, правильно? Они же не могут ходить со всеми. Ну хотя бы туалет у них может быть свой, отдельный. Пусть не совсем хороший, но хотя бы свой отдельный. А вы признаки дискриминации не усматриваете? Я вообще не усматриваю. Человек, который сюда пришел на процесс он может сходить, закрыться в общественный туалет, который точно так же убирается, как и убирается все остальные. Там все то же самое. Вы думаете, у нас здесь висит в нашем туалете полотенце, туалетная бумага? Вот это же мыло, которое стоит в нашем, вот это же мыло стоит и в общественном туалете. А мы можем сходить посмотреть? Я просто ни разу не видел сотрудника, который бы не туалетную бумагу. Показать, как это делается? Чтобы... Лиса, покажи, Ой, как извините. это делается. Чтобы... А вы хотите, чтобы девушка шла с прокладкой, с туалетной бумагой? Вы поймите, я же не только за себя говорю. Я видел Просто... инвалидов. Который, на костылях, у нас нету. на на инвалидной у нас коляске, даже вот и мало того, что трудно жить, да, вот, и, им еще и трудно в ваши вам скажу общественные больше, туалеты ходить. Я вам скажу больше, у нас вообще лифт не оборудован, ступеньки не оборудованы, у нас нет пантуса, у нас вообще для инвалидов нет ничего, вот полностью нету ничего, вот просто ничего нет. Это плохо. Это очень плохо. Мы этим вопросом занимаемся. Вот Чарльз Фролов, забыл как его зовут, а, он вот слепой инвалид. Он во вторник как раз придет. Мы будем в среду, 10, в 11 часов они приедут, как раз мы будем делать комиссию. Будем хотя бы устанавливать в этом году панги, чтобы хотя бы на руках людей не таскать. Ну да. Вы думаете, мы не работаем в этом направлении? Мы ну я за пять лет да, вообще… не. еще раз говорю, очень маленький финансирование. За пять лет вообще никаких 8. изменений не заметил в этом плане. Я пятна, прошу поменять трубу, которая рвется под вот, уличным. Вы думаете, меня интересует? Сейчас начну. Унитаз, у меня труба рвется на улице. Вот мужской. Можно, уж что Вот. Точно такой же, как и все. Абсолютно не отличающий ни от чего. Так же не работает даже одна кабинка. Точно такая живой. Точно все вот... Тоже стульчика нету, да? Ничего нету. И ни туалетной бумаги. Ничего нету. <связывая> и точно такой же... Ужас... Вы как вообще работаете, я не понимаю. Вы что, сами никуда не жаловались, что ли, или что? Вы сейчас что, не, не Я? Не я что я... должна писать в управлении? Что... Не... Вы знаете, сколько у меня проблем Помимо мимо толи Ну, вы как докладываете руководство? Естественно, постоянно, каждый раз. И за пять лет никаких Только... изменений. Почему? Почему? Нам сделали там группу, по которой всякие А вы дверь-то не закрыли? Она не закрыта у них. Да? Ну кто-то из мужчин не закруглим. А -а -а. Зачем он ну его смотрит, и кто-то из мужчин закрыт. Ну, не, не будет смотреть о каждый кто сходил в туалет или бегает закрывать. Если их усталость, то никто подойдет, значит, кто-нибудь установлю. Просто поймите меня правильно, приезжают гости из других регионов России и высказывают мне, что туалет просто в ужасном состоянии. Ну, я честно скажу, я в городе Сургуте много где побывал. Я знаю только два здания, нет, два заведения. Туалет? Нет, я только знаю два э, заведения, да, скажем так, организации, где нет туалетной бумаги. Это наш суд? Это ваш суд и угодатель с трех раз. Районный суд? Нет. Ну, в Райдусу я тоже не только младень, когда чужой там лес. Ее нигде нет. Ее нигде нет. А, вот мы вообще не принимали. Ну, просто это? денег нет. Значит, будем найдем деньги, найдем деньги, мы сделаем это Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего Спасибо. настроения. Здоров. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо ну в райду света тоже не только младей, когда чужий сомневается. Я там просто не был. Я редко хожу в туалет сюда. Я не знаю больше. Не знаете, Нет. подсказать? Подскажите. Психоневрологический диспансер. Там нету, нету. Она постоянно исчезает. Вот именно исчезает. Там. А я вам скажу больше. Mm. Вот у нас нету даже помещения для бошек, нету помещения, где бы они складывали. Вот мы покупаем, да, эти люди приходят, вот эти люди, за которых вы едете, вот только что поставили, это же вот доместос, вот этот вот, он тоже платный, мы покупаем, вот это средство для мытья полов, мы стараемся мыть, наше здание не отмоешь, наше здание требует капитализма. Что, вы хотите сказать, воруют, что ли? Воруют все, я лично покупаю вот эти баночки мыла на первый этаж, лично. За, за, за свои покупаю. средства или за... за свои средства. За свои? Иногда покупаю. Мы стараемся изо всех сил, чтобы и гостям, и людям, и сотрудникам было очень... Готово. Ну, честно говоря, стыдно за наш город. Перед, э, перед инвалидами, перед жителями, перед гостями. Это все вот, надо выше, это все не к нам. Я разговаривал с кузнецом, он все отправил к вам. Ну... Но... И судебный департамент. Судебный департамент нас не так финансирует сильно. Он не так сильно нас финансирует. Иногда у нас бывает туалетные на бумаги периодически. Но я вам говорю, люди настолько сильно, они воруют. Воруют. Вы понимаете, что такое? Прийти и свобать не вытащить. А как контролировать? Стоять возле туалета? <связь> Если мы только что поставили девчонкам на полу, средства, мы приходим, говорят, Упер. Вот банк упер. Это... Ну что делать? Мыть водой тоже. Мы тоже хотим, чтобы нам и чем-то. Я происходят. не понимаю, почему в других заведениях такого не происходит. Не знаю, потому что, видно, обиженные люди к нам приходят. На Серьезно? Нет. А может, есть на что обижаться? Не знаю. Не знаете? Ладно, в любом случае, благодарствую. Всего хорошего. Сколько не надо, <с с> Просто звездец. Ах. Неделю назад разговаривал с Кузнецовым. Четыре дня назад он сказал, что займется этим вопросом в понедельник. То есть вчера, уже вторник, туалетной бумаги до сих пор нет. Пожалуйста, продолжайте. Я вообще не понимаю, что происходит. Я потом пойду к этому к Кузнецову. Ты видел, видимо, да, как я, я видела, да. Нет, не скажу, не хочу, не буду. Это не ко мне, это ну, а вот туалет. Вот это мы поговорим. А ты знаешь, что до сих пор нет туалетного? Не Ее нигде. Нет. Ее не нигде. Нет. нигде нет. А, вот мы это вообще не принимали. Ну, просто честный. денег нет. Да не видишь. Мне сейчас Да нет, мне показали туалетов, это, мужской, один из туалетов мужского. Один из восьми. Восемь туалетов для работников. То есть 16 унитазов для работников и только два унитаза для, -то для, для посетителей. И, и нигде нет, здравствуйте, и нигде нет туалетами. Я говорю, а как вы ходите, она говорит, говорит, застает, говорит, мысль, за, своим. за свой счет, говорит, покупаем. Ай, я вообще, я вообще не понимаю, что происходит. Я говорю, а как же инвалиды, а? вот на, на колясках я тут видел, инвалидов, на костылях, гости из других регионов приезжают. Я говорю, только два знают, знаю здания.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 подтверждение. Я же да? Кузнецова видел позавчера, он вот в это служебное помещение ходил. А в них свое. Да, в них свое. Он, он, он, он, он говорил, что все, помнишь, что все в одинаковых условиях, все ходят в, это, в общественный туалет. Все вместе. И ходят все вместе в места общего пользования. А по факту у них свои 8 туалетов, сам ходит сюда, а посетители туда ходят. Здравствуйте. что туалетная бумага у вас до сих пор не появилась в общественном туалете. Не знаю. Завтра, в понедельник спрошу. Вот и все. И, кстати, вот мне мужской туалет показали на втором этаже. Там тоже нет стульчика. Туалетной бумаги нет, стульчика нет. Как, как они вообще работают? я не понимаю. Куда деньги деваются? Нет туалетной бумаги? Нету. Ее нигде нет. Её нигде нет. А, вот Мы вообще не принимали. Дену. Просто денег нет. А, а, а, а, Дел-то сколько вы? А? Сделал постырать. <связывая> Сделал? Да? Ну это вандализм будет. Почему? Надо приколоться, каждый рулончик подрос еще приняли от приема передачи, от каждого посетителя. Забирай свои бумажки, отдавай мои. Он же мне четыре дня назад сказал, что займется в понедельник этим вопросом. Кузнецов вот здесь. Вот он в этот туалет ходит. У него свой туалет. А уже недели прошла после приема. До сих пор туалетной бумаги не двигается. А у него, наверное, это самое, как скреплена скреплено и прикреплено в эту бумагу, чтобы не таскать. Ну, влечем-то это. Он завхоз хороший, да? Завхоз, да, хороший. В он все знает. Он с радостью эти всем нет, разговаривает. Нет, он не все знает. Он многие вопросы отправил в департамент и к администратору. Хорошо, Антон, а пока по этим рамкам, как мы, что дальше будем делать? Вот ты будешь в департаменте? Да? Я, по я только что разговаривал с администратором суда, куда меня отправили, да? И вот сертификат соответствия получил неделю назад. И сертификат действует до 2020 года. То есть три года уже рамка стоит. Вот это вот, именно да. конкретно... хрен, хрен знает в каком состоянии. Подожди, так недавно поставили, тут же ремонт шел. Не знаю, мне предоставили вот эту бумагу. Вот бумага есть, понимаешь? А мимо рамки? Нет. Вредна же. Только а, а ваша справка где? Ну, на рамку, что она сертифицирована. Документы ваши, давайте. У нас же до 2020 -го года у вас только сертификат. Больше нет. <реклама> да? Серьезно? А откуда сертификат? <реклама> как откуда? Вот, женщина предоставила. Официальный источник. <laughs> как, как, как это не... Сертификат до 20-го, говорит, 20... а поставили в 21-м. Ну смешно, что, дайте, дайте просмеяться-то, ну как? Как, как жить-то вообще? Он а? меня тут идет. Куда пойдете? Сначала в канцелярию, а потом к ему. Все, а, записали паскорту. Ань, что такое, руки осторожны? Да нормально. Прищемить хотите, что ли? Да. да? А что Прищемить хотите? Нет, не хочу. Проходите рамку. Не задерживайте граждан. А вы голос не повышайте, пожалуйста. Я рамку проходите граждан. Голос не повышайте, пожалуйста. Голос Чего началось? Раз так раз с вашей раз. стороны начинается. Ближе. Безоборотная. А, Руками машет, голос повышает. Справка обеспособности имеется? подтверждение под вашу ответственность она реагирует на сигареты не среагировала получается она вообще не сертифицированная вот, вот вот новая реагирует. поставленная тогда так а, получилось она была сертифирована мощная Подождение. не наверное на ваши клепки На клепки да ладно вот на я выложил сигареты и выложу зажигалку. А, все и пошёл. я прошел да она, она она была сертифицирована но только до 2020 года Протоколы испытаний у них нет. Спасибо. Хорошо. Что дальше мы делаем? Запрашиваю, будет в судебный департамент Да, я буду в судебный департамент писать. Вот все вопросы, которые Кузнецов задал, вот везде, где он мне в судебный департамент отправлял, я буду так и писать. Кузнецов направил к вам. Будьте добры ответить. Я ему три раза писала, чтобы у меня был альтернативный проход. Вот сейчас после твоего суда зайду. Выпишет он мне этот. Нет, он сказал, что никогда я ни за что не пропустит вот этот внизу. Тебе да? Да, он нет, сказал, что. Нет, внизу, нужно... Я председателю писала. Меня низ... вообще не интересует. Ты знаешь, мы, мы, мы не имеем право пропускать туда. Хорошо? Я в Ставрополе проходила. Лично для меня нашли ключ, отключили камеру, вот эту рамку, и я прошла через рамку. А когда я из сюда выходила, они мне столик отодвинули, и я прошла. Эм... Вот сбоку. А зачем далеко ходить? Вон я нефтеугонс две недели назад ездил. Меня четыре раза пропустили мимо рамки. То есть не мимо, а сквозь нее, но при этом отключали. То есть прямо я смотрел, отключено полностью, они не пультом и полностью вырубали. И я проходил. Я сначала телефоном проверял, что он не работает, а потом сам проходил. Вообще без проблем. В общем, тут что-то непонятное. Да? -то а я царил что? А я вот приборчиком уже замерял, ты видел, у меня приборчик да ⁇ Нет, я... Слышала, что у тебя Народ дал по пользу. На 2 метра, да? Да, как ты Короче... Все безопасная зона, скажем. Вот. Прямо. Короче, мерил. Если прислонить прям вплотную, угу. то все, все параметры зашкали. Не то, что предел превышен безопасный, а просто сам прибор Правильно. не выдерживает, сам прибор не выдержит. Просто зашкали. Безопасное расстояние минимум 2 метра от рамки. Да. Да. А вот ручной металлодетектор, я его как только не мерю, норма не, не превышается. То есть ручная рамка, она безопасна. Ну все, значит, надо требовать у него, идти к нему, еще раз и требовать все, что ручные проводные. Пожалуйста, продолжайте. Я вам больше скажу, даже смотрите, как тут так прописано безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременными женщинами. Угу. Все а расписано, смотрите. все по ГОСТу. Я не знаю, Я же не могу про ваш аппарат говорить. Нет, я вот, смотрите, в аппарате написано контрольно-измерительные данные. Да, вот, допустим, допустимые пределы при 40 ватт на метр, вольт на метр, это, ну, то есть выше это опасно, а магнитное поле 0,4 в парад. Помню, потому обсуждают. что просто в чем-то не в том у вас замеряет, потому что вот у нас все полностью здесь прописано как, и он соответствует. Можно? Не, проверять. Будет, Можно? Почему не? Они, они, они, не нашли вы такого документа, называется акт поверки, то есть ну, периодический раз в год там, или три? Каналовая на обслуживание ее и так поверяют постоянно. Но они должны составлять все равно каждые три года у там, у акт Почему поверки? каждые три года? Она у нас постоянно на обслуживание, у нас же обслуживающая организация есть. Не-не, обслуживание это обслуживание, это техническое состояние. А есть такая штука, вот как приборы учета воды там или электричества в доме, поверяют их. То есть не избавит не ли счетчик, правильно ли он работает? И здесь то же самое должно. А... Про... Про... Правильно да, ли да, настроен да, прибор? Да, проверяют Именно что у нас ну, вам и вам должны предоставлять акты, а поверки. Есть? у нас есть журналы, есть это. вот она у нас если немножко сошла с этого, они приехали ее перенастроили полностью. Uh -huh. Может у вас аппарат как-то не так настроен? Может он вообще у вас не должен проверять вот эти вот? Вот этот аппарат у вас для чего? чего он ну общепринятые понятия электри... напряженность электрического поля и напряженность электром... магнитного поля они везде одинаковые. Что для сотового телефона, что для микроволновки без разницы. Если они превышают допустимые предельные нормы, это уже говорит о том, что данная штука вредна для здоровья. И просто по нашим документам она абсолютно недорого. Не Одно дело документы, я же вам поясняю, а другое дело, ну, фактически, это понятно, это китайская, это как сказать, подделка, и ее не, там, на нее ориентироваться не стоит, у нее даже сертификации соответственно нет. Там есть там, какие-то стандарты международные, но ни печати, ни росписи, вообще ничего нет. То есть мы, ну, хороший прибор, сертифицированный в Российской Федерации, там проверено лаборатории и все остальное, он стоит больших денег, где-то примерно тысяч наверное. Мы обязательно накопим эти деньги и будем проверять такие рамки. Одно дело посетителей в здании суда, да, это, каждый раз подвергать такому риску, а другое дело дети в школах. И у нас отдельные мамаши, это вот, я несколько школ знаю, в одна мамаша на всю школу добилась, чтобы ее ребенка пускали мимо этой рамки. И ничего у нее нет микроволновки, нет телевизора, нет ничего? Мне это просто интересно. У некоторых вот нет. Вот, вот вы, у, этой мамы, у, моей, у этой мамы нет? Не знаю. Просто есть такие родители, которые вот не от того спасают своих детей на самом-то деле. Тем более дети сейчас такие агрессивные. Вы посмотрите, как вообще в школах... Вот сейчас вот избивают друг друга, это же ужас, какой-то кошмар, это же для безопасности, все вот это вот, чтобы они не проносили. В первую очередь, это же безопасность детей. Я в советские времена ни разу не слышал, чтобы кто-то пришел в школу с ножом или все, с оружием. Ну, это были советские времена, а сейчас видите, А сейчас рамок понаставили, а все, все хуже и хуже ситуация. Творят вообще, что попало, это молодежь не, не, не, не. агрессивная. Сейчас, мне кажется, страшнее молодежь встретить на улице, если честно, чем... Мне не страшно. Я всегда найду вообще... Это хорошо. Но между собой что-то они, я смотрю, не могут найти вообще. Я вот не вижу технических параметров, что какой уровень излучения электромагнитного, ну, электрического и магнитного поля. Они тут пишут всякие параметры. Давление, там атмосферная температура. А вот уровень излучения я не вижу. Ну, может, дальше написано, четко смотрим. Они вот везде пишут, что соответствует САНПИНУ, САНПИНУ, САНПИНУ, а, а какой уровень измеренный, то есть, ну, какой-то акт поверки должен быть. Ну, вот эта бумажка вообще ни о чем. Ни на, ни УГРНа на печати нету. Никакий паспорт. Ни технический паспорт, а просто паспорт. Вот он печати ставит, а ни на, ни УГРНа нету. Что за печать у него такое? Это налоговая не зарегистрирована кто ответственный за приемку поставил за корючку, невозможно идентифицировать. Ни одна судебная медицинская экспертиза, ну, пусть она не установит, кому принадлежит. Он должен был написать собственноучную написать фамилию и еще и расшифровку. потенциала. Неизвестно, кто корючку поставил. Неизвестно какой организации наименной не угорел. Ну, а разоблачите эту фирму. Я с удовольствием... Хотите. Я же не против, господи. они мне копии. Они где-то в Екатеринбурге находятся. Разоблачайте их. Может, это все, что есть, да? да? Да. Ну, я не увидел никаких технических характеристик сообщений. Ну, Вы как бы... Если... Вот то, что есть, вот сертификация соответствия... Да, это, что у нас соответствует, что а типа соответствует. Вот ну, смотрите, какая у него печать должна быть. Вот та же техника, да, лабораторная техника, вот у него написано ОГРН, номер на печати есть. Вот такая ну, это, наверное, быть. просто ребята приезжали, которые устанавливали, они наверное, ага. собой просто не ту печать, ну, не, ага. как возят, наверное, не ту печать с собой. Не ага. туда это, продали, да? Да нет, это, наверное, это... Вот какие-то есть еще характеристики. И названия разнятся. Тут просто паутина, а там паутина М6. Вообще паутина М6. Спасибо. Спасибо. Угу. Ну просто написано, соответствует всем снипам, гостам и все. А уровень ни, ни прибора, ничем не измерен. Ну а как же не измерен Вот же они пишут, где у них это. Лабораторные исследования где-то он прям проходил. Я читал. Вот он, протокол испытаний. Угу. А где этот протокол ну, У нас его нету. Ну вот. Подолжен Не объемлем, а должен быть. Нет, я Нет. Ну, тут тоже, вот, требования безопасности пишут. Соответствует требованиям, соответствует требованиям, соответствует требованиям. А конкретные измерения отсутствуют. Даже сведения отсутствуют. Скрывают информацию. Не нашел я никаких измерений вот даже в такой китайской поделки да ну не, не подделки а просто поделка народная да даже тут вот указаны эти технические параметры здесь я не увидел а что у вас как называется документ технический паспорт нет вот это просто паспорт, а должен быть именно технический паспорт. А вы что, прямо над рамкой ждать сидит? Нет? Нет. нет? нет. Нет, или... да. Ой, но... Я уж не ну, думаю, что он не сюда подходит. Обычно электромагнитное поле, оно обычно имеет сферическую да. форму. У меня дома есть все. Три телевизора, микроволновки, и как вы говорите, на два метра от нее не убежишь, угу. даже если захочешь. Не, ну я когда все отключаю, я стараюсь отходить от нее. Поэтому... С чем, с чем, на сколько работаю, точно боюсь, не будет. Более телефона. Телефон же тоже, вы замеряли его? Ну, вот, когда лежит, он, он, там превышение в два раза только. Ну, то есть более-менее безопасно. Рамка в шесть раз зашкаливает. А если звонит и разговаривает? А вот еще не измерял. Надо попробовать. А когда, когда звонишь, он, он да, Да, я знаю, я изучал, это, работал у сотового оператора Билайна. Он, когда звонок поступает, он на максимальную мощность выходит. И вот когда он звонит, его нельзя как-то вот подносить. Надо взять трубку, а потом уже поднести. Нет, вот нет ничего. Ну все, значит, все, что есть. До свидания. До свидания. Всего хорошего. А там, видать, излучатель, а здесь приемник. В вот одну сторону приезжает. А вот тут вот прямо он зашкаливает. А? Нам 700 выходило. 700, 6. Ты что, мощность понизить? Он меньше 100. А, вот, вот, вот. Вот, все, вот здесь он уже зашкажет. все, все благодарствую. До свидания. Пожалуйста, продолжайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушки, подскажите, пожалуйста, в кого из вас неделю назад чуть не попали телефоном? это была я. А как вас зовут? Меня зовут Оксана Владимировна. Оксана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, этот телефон. Да. Угу. Вы не собираетесь ничего писать? Я нет. В отношении... Он в меня не попал. Он упал Но мог и и прокатился. Мог попасть. Вы же ногу не зря поднимали. нет. Я ж не Ну, если что, имейте в виду. Личность его установлена. Он действует под псевдонимом, скрывает свою это, настоящую фамилию. Ладно, буду иметь в виду. Спасибо. Да. Мне, мне вот не понравилось, что он кидается в женщин, да еще и сотрудниц ну, помощников судей. Он в, суде. в меня кидался, он его просто бросил. Выхватил и кинул. Он же не видел, что Просто я... так телефоны не бросают в коридор, ну, где понятно. стоит мужчина спиной к нему, и женщина еще. И еще третий мужчина. Трое человек стоял в коридоре. Ну, понятно. Это же не Кикельбан тут у вас, правильно? Правильно. Ну, я так же думаю. А вот вас как должность? Помощница судей же, правильно? Помощник судей. Помощник. Где это видано? Я, я нигде не видел, чтобы в помощника суди кидали телефон. Ну, у него же цели-то конкретно же не было, прям именно в меня взять его и выкинуть. кинуть. Он его просто выкинул он ему, да? он ему мог культурно вежливо положить на. Но, конечно, мог. Ну, я ничего не За что так произошло? Ну вот вы правильно сказали. Вот именно он не мог. Видать, что-то у него там сидит, раз он не мог. Благодарствую. Всего хорошего. Пожалуйста, продолжайте. Здравствуйте. А подскажите, когда я могу получить ответ? который? 23 февраля был направлен запрос информации от имени СМИ. Камчатский регион. В течение месяца дается ответ. По закону о СМИ 7 суток максимум. Ответ, цитат, месяца, в ответ, в а причем тут закон 59 ФЗ, если подано от имени СМИ, в соответствии с законом о средствах а, массовой информации? Подавали не дали еще до сих, сих пор. Все сроки нарушены. Дважды уже. После... 21 день прошел примерно. То есть уже три раза просрочили. А вас как зовут? А? Инна. А? а фамилия? Алексей, Алексей Инна, А должность? Помощник. Помощник кого? А вы куда пришли? А? а вы куда пришли сейчас? Я? Председатель. Он в помещение Председатель. пришел. Вы помощник помещения? Нет? Председателя сюда? Да. А. Вот теперь я. Благодарствую. И что получается в соответствии с вашими словами до 23 марта, да, дадите да. ответ? Да. А каким образом? Значит, каким образом? Ну, мне интересует, каким образом дадите ответ? Что вы имеете в виду? Форму, носитель, адрес отправления. Как Вы просите, если в электронном виде вы просите, то вообще не данного выражения. И в электронном, и в значит, будет в Ответ еще не готов. Правильно Я понимаю? не знаю, но можно подписаться. А в в подписаться в отделе ВОБНУ. А в отделе вам Ясно. А к председателю можно записаться? Да, конечно. Продолжайте. Давайте не будем куражиться. Дайте, да, пожалуйста, мне номер телефона, по которому можно записаться. На Семьсот семьдесят восемь, Благодарствую. До свидания. Продолжайте. Давайте не будем куражиться. Пожалуйста, продолжайте. Ну, мне еще много вопросов. Задавайте. Ответа вам не дам. Продолжайте следующий вопрос. Поэтому же. Продолжайте следующий вопрос. Продолжайте дальше. От, от отказываетесь отвечать? Да, не буду отвечать. Продолжайте дальше. Я искал, там нет Продолжайте информации. дальше. Ну, плохо смотрите, значит, внимательно. Дальше. Продолжайте дальше. Отказываетесь? Да. Отлично. Ответ на этот вопрос я вам не дам. Вот в чем проблема-то.